Доброго-доброго всем, девочка! Наступили снежные-снежные зимние дни. Вечера, ночи мы разгребаем-разгребаем снег. Просто бесконечно. И в эти дни отдыха, которые нам дали, мы занимаемся снежным фитнесом. В день по два раза убираем снег во дворе. Если ты не будешь его убирать, то просто Невозможно будет пройти даже к лицу. Единственное, кто радуется всей этой ситуации снежной, это дети. Шум гам стоит на горке, они катаются, веселятся. Каникулы продолжаются. Каникулы продолжаются. Посмотрите мое видео о нашем дне и вечере в деревне. И очень захотелось с ним прочитать Красивые-красивые стихи. Замело все село Снежной сказкой. По дворам снег Везде, до крыльца. Всю деревню тропинки Опутали. Нет начала, и Нет им конца. Снег такой, что Смотри, не насмотришься. Весь сверкает, на солнце Горит, белый-белый. Не то, что на улицах Городских грязно серый лежит. Ведет меня возле речки скопилась Кто на санках, а кто на коньках. Над селом детский смех рассыпается, Утопая в бескрайних степях. Зимний день, глядь, уже и кончается. Солнце скоро по небу скользит, Полыхнуло вдали и растаяло. Синий вечер в деревню спешит. А мороз к ночь злее становится, В юга крутит и в окна стучит. В доме печь теплотой разливается, Огоньком на поленьях трещит. Одеялом пуховым, веем, все Накрывает хозяйка зима. Гаснет свет, в окнах тихо, на улицах, До утра засыпают дома. Искры звезд волшебством не беспыхнули. Месяц круглый, пузатый бачок Повисает над самыми крышами, Снега больше, еще и еще. Зимний мир погрузился в безмолвие, Не согласно не только пурга. Веселится она и куражится По деревне всю ночь до утра. И мир в вашем доме!